Сейчас то время, когда работа в интернете становится как никогда актуальной. Круто ведь, когда ты можешь взять, например, телефон и ты сразу же в этот момент оказался на работе. Но самое интересное, что будут те, кто использует эту возможность и, можно сказать, будет на волне, да, выстроить мощный, крутой бизнес через интернет, а будут те, кто будет продолжать верить в то, что это ничего не работает и будет продолжать ходить на свою работу. Так вот, дорогие друзья, в условиях пандемии наш бизнес через интернет вырос в разы. Все больше тех людей, которые сегодня вбивают в гугле или в яндексе запросы, как заработать, как заработать через интернет, бизнес онлайн, онлайн работа, как начать работать или как зарабатывать деньги тем или иным образом, именно через интернет и я вам хочу сказать что у нас это получилось мы нащупали одну хорошую такую мощную тему которая позволяет любому абсолютно человеку зарабатывать единственный момент что я хочу вот чем я хочу с тобой сейчас поделиться я хочу чтобы ты рассмотрел эту возможность для себя выберешь ты строить бизнес с нами или нет это твое личное дело. Сейчас, дорогой друг, жми на кнопку «Узнать больше», двигайся по сайту, попади внутрь сайта, там ты увидишь презентацию, в которой будет дана возможность, как можно выстроить, на каком продукте бизнес через интернет, как он доставляется, как это работает, какой маркетинг, как этот продукт продвигается и в чем лично твоя выгода. И после этого ты сам примешь решение, Строить бизнес или нет? Удачи!